Офигеть, ребят, представляете? Просто пока жду клиента. Давай, показывать суп точно? Что ты хочешь сказать? Мы его сейчас догоним и заставим за нами ехать. Ребята, доброе утро. Смотрите, все в снегу, все замерзло. Сейчас посмотрим, что тут с колесами, все ли нормально. Я, кстати, специально трак не глушил, ну как специально, оно и холодно, глушить не вариант был. Но для того, чтобы вот эти тормоза не сомкнулись, воздух не вышел, тормоза не сомкнулись и, соответственно, не замерзли. Сейчас проверим, все ли в порядке, вот там, как интересно. Нормально. Вот датчики, вот эти нормальные штучки такие желтые, раз, глазки сомкнуты, значит там давление не меньше 115. Небольшая перестановка у нас, ребят. Вот этот автомобиль Ferrari, он стоял здесь, наверху. Его сейчас сгружаем, внизу стоял. Mercedes вон тот, черный, его тоже сгрузили. Потом выгружаем Hyundai, ее скидываем здесь. Потом Тесу закидываем наверх, потому что вниз пойдет такой джипчик. Ford Eco Sport называется, мы его немножко позже заберем, через час. Примерно такой план, ребят. Немножко долго, но деваться некуда. Ребята, час ушел, представляете, я засек. Час ушел на то, чтобы выгнать три машины сверху одну наверх еще одну наверх и вниз обратно 4 даже машины вот эту машину я сейчас отдаю сейчас я ее отфоткаю что она в таком же разбитом состоянии интересно конечно фотки ребят когда я ее забирал лето лето было солнышко зелено теперь куда-то надо кинуть ключи поскольку они открывают через полчаса а нам надо ехать дальше то здесь где-то не дроп какой-то должен быть по любому это что такое а, это флажок, кстати, ребят. Когда письма кидают, в Америке вот такие флажки почтальон выставляет. То есть что-то тебе пришло, если у тебя он есть. Ладно, это не дропбакс, это не то, что нам нужно. Идем дальше. Нету никакого у них дропбакса. Придется ключи прятать где-то под машину. Или просто попить чаек. Через полчаса они должны открыться. Наверное, я так и сделаю. Пойду попью чаек где-нибудь в траке. Позже, ребята, они сегодня выходной всего устроили. Время 10.15, так и никого нет. Ладно, прячем ключ где-нибудь. На подвеске, пожалуй, вот здесь мы его оставим, да? Окей. Теперь отфоткаем, что это действительно произошло. Кстати, ребят, смотрите, вот здесь написано Free Covid Testing. Пойду спрошу. А, у них причем еще и Drive true Пойду узнаем, может реально бесплатно? А что, сделать? Can I take Covid -testing? Can I make Tavita? Да. Сколько? How much? It's free. free. Zero? Yeah. Wow, good. Completely free. You need the имя, Um I just need. I just need your first, last name, your date of birth, your address, and your email. Okay, thank you. Alright. So what I'm gonna do is I'm gonna swap it ten times on each side. I'm just gonna go up to the not gonna shove it up in your brain. I got you done. That's it? That's it. Thank you. You'll get emailed your results. Tomorrow? Within 24 to 72 hours. The labs backed up right now, so probably 48 hours will be thank more. You. Thank you, thank you. Maybe you can check my email? If... Yes. If it it's correct. Oh. All right. I will get it. Thank, thank you, thank you. thank you. Have a good day. You have a great day. Thank you. Офигеть, ребята, представляете? Просто, пока жду клиента, они говорят, бесплатно. Они берут, вызывают, видели? Они стояли и махали. Ручками просто зазывали. Вот они, вот они, видите, Машат руками, просто зазывают. Женя, хочешь себе ковид-тест сделать? Мне кажется, это вот так должно происходить. Слушайте, почему я должен платить 100 долларов или больше, вот как сейчас в Доминикане, в Таиланде я платил? Но это же ведь забота государства, она в этом должна в том числе проявляться. В сложный период времени помогать деньгами, как мне помогали в Америке, да? Вот в такой период времени, когда действительно необходимо вовремя нашей нашей власти нашему государству выявить случай заражения и принять соответствующие меры значит бесплатно проводить эти, эти тестинги правильно ребят мне кажется это так должно работать да, что да, ты я считаю тоже да потому что на это выделяются средства из бюджета раз второе это пускай даже для своего пускай для туриста он же находится в этой стране зачем эти риски мне конечно кажется, если думают об этом обезопасить себя случае, связанные с заражением, заражением, вот так и поступает. Эти потом? Эти, эти будут конечно, многое. ведь потом, ребята, для экономики в случае, если я действительно сейчас болею и буду распространять в последующем это заболевание, это все выйдет, ну, намного дороже, намного дороже в десятки, в сотни раз дороже, нежели вот сейчас этот тест мне бесплатно просто провести. И соответственно, меня предупредить о том, что мне необходимо принять меры и обратиться в больницу, если я, если я являюсь заболевшим человеком. Вот написано 24 часа результат. Сработать и Saturday с 8 до 4. Прекрасно. Ребята, приехал в город Нэшвилл, И отсюда уже поедем и в Чикаго. Контора, которая занимается арендой автомобилей, Hertz называется. Здесь мне нужно забрать Ford. Ford, Ford Eco Sport. Такой небольшой сьюви, джипчик маленький. Но что-то мне подсказывает, что они закрыты. Хотя, в общем-то, калитка открыта. Сейчас посмотрим. Потому что сегодня какой-то Лютер Кинг какой-то праздник. В общем, много-много всяких контор закрыто. Пойдемте поинтересуемся. Hello, hello! I wanna pick up car.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 Ага. Короче, так все долго. Блин, такая намедлительная женщина. Не знаю, что с ней случилось. Очень медленно. Это что у нас? Вот White, может быть, он? Белый еще мой Ford. Не можем найти. Это какой? Это Флорида. Это не то. На всякий случай проверю. Винкот. Нет, не тот. Си. Это ну, тоже такой же. Вот мне такой надо забрать. На всякий случай проверю. Нет. Ищем дальше. Уже час, ребята, здесь хожу. Она то туда уйдет, то туда. Никак я все не заберу свою машину. О, похоже. Калифорния, нет? О, Калифорния. Где она, женщина это? 276 должен быть. Yes, 276. А, ну, ну, 576. 567 вообще не то. Что-то вообще не то. Мне нужен 276, а здесь 567. Да нет, вообще не он. Ну, Калифорния тоже. Тоже Калифорния. Странно. Это вообще та машина, Леонид? А, это даже машина не та. <связать> не ту заберу сейчас. Короче, тетя моя помощница говорит очень так усталым таким голосом. Я не вижу здесь ее. Короче, не очень она хочет мне помогать. Ей, ей бы до конца рабочего дня досидеть. Вот осталось тут буквально 3 часа и все, и спать пойти. Ей это особо не надо. Ладно, мне надо, что, ребят, буду искать дальше. Блять, <связать> я, ребят, так и не нашел машину. Вот я сколько хожу уже. Нет ее. Какая-то у них тут неразбериха Вроде бы по документам она должна находиться здесь, она проверила Но что-то я найти не могу Смотрите, кстати, я как утеплюсь, видели? Ботинки не промокающие, теплые Потому что сейчас пошел в кроссовку А, вон какой-то спор. давайте я туда схожу Потому что это девушка, женщина, я так понимаю, она вообще не шарит Короче, ребят, я так машину не забрал, представляете? Непонятно, она сказала, что она на аукционе машина Покупатель сказал, что она должна быть здесь ну, в общем, мы спорили, спорили, так и не нашли. Сейчас будут они созвониться с начальником, а сегодня еще и вот этот праздник, поэтому ее начальник не отвечает, этого аукциона. Ну, в общем, ладно, что делать? Сейчас пойду пока машину, поем супчик. Как обычно, мне все время пишут, что ты только ешь, ешь. Да потому что я вам показываю только это, ребят. Ну, что показать? Ну, вот тачка показала, ничего интересного. Что, поехал в ресторан, поел, что дальше? Вернулся за машиной, все, потягивался, у меня там есть. Но это вам все неинтересно, поэтому, ну вот как-то стараюсь что-то выбирать. Когда путешествую, там все интересно, правда? А когда работаю, не всегда. Вон Женька, помощник мой, молодец. Я ему сейчас сказал, говорю, открывай ворота, я сейчас приеду. Говорю, только Мерседес не выгоняй, как знал, значит, что не найдем машину. В итоге машину не нашли, я ему звоню, закрывай ворота, я сейчас приду. Ну вот пришел, пойду проверю, все ли в порядке, пройдусь вокруг трака и пойдем есть суп. Что делать? Ребят, вот так, вот так выглядит повар. Да. Давай показывает. Суп точно? Но а, ну типа типа крем-суп, да? Да, да, да? Вот Но такая да, фигня, нет, в общем. Мы, ребят, вот такие банки покупаем. Мы с Женей испробовали разные всякие. Вот это вот самый удачный вариант, да? Да, у меня была задача, когда ты был в отпуске, перепробовать. Да. Все банки да. перепробуют. Вот мы перепробовали, сейчас купили. Поставь, их на 4 минутки буквально. Мне на 4 только поставь, ладно. Тебе на 3. Я люблю погорячее. И все, и готовый вам супец, вообще четкий. Берите, ребят, если вас жена не готовит дома, такую фигню покупайте нормально. не готовы, Ну вот, ребята, буквально через пару часов, даже еще лучше, ехать меньше, а деньги такие же. Мне нашли, диспетчер мне нашел быстренько. Toyota Prius, который я сейчас забираю. Женька там уже выгнал Mercedes. Так, выгнал Mercedes. Сейчас мы загоняем эту в серединку. Это даже лучше, легче меньше ехать чем я взял бы тот Ford, который мы не нашли. Время немножко потерял, но ничего страшного. Клиент ждет Ferrari сегодня. Буквально через час сейчас отдаем Ferrari. Уже завтрашний день планируем какие-то разгрузки. В принципе, уже известно, какие. Чувачок сейчас мне откроет ворота. Отлично, Женя как раз выгнал только что Mercedes. Сейчас я быстренько загоняю Приус. Mercedes чистенький, без снега. Блин, ребят, багажник наверху, он мешает нам. Каким-то образом нужно его снять. Так, так, так. А вот здесь, в принципе, Жень, есть штучки такие. Сейчас мы их сдернем. Как они дергаются? Как-то вот так. <режит> Ребята, у нее на втором этаже тоже тачка. так okay, hey, ребят, с утра пораньше приехали в автосалон. Он в тот, он открывается с 10. Поэтому либо мы сейчас придется подождать, вот этот карвет отдать. Все-таки дорогой автомобиль, надо, чтобы они проверили. Либо, либо, может быть, просто просто мы, <laughs> чуваки, рады говорит, вау, корвет. А я мы не им привезли, мы просто их парковку воспользовались. Чуваки, радостные они побежали. Вау, корвет. <laughs> Веселые, ребят. Видите, как просто человеку счастье доставить. Просто покажи ему машину. Едем, ребят, отдавать корвет. Слушайте, сумасшедшая, конечно, машина. За свои бабки она стоит, кстати, меньше 100 тысяч долларов. Что-то там. 60-70, что ли. Так, достали машину. Короче, все, сдали мы корвет. Может, какой-то не в духе, не здоровается. Не спасибо, не до свидания, ничего. Ну ладно, я-то я -то в духе, правильно? Мое настроение никто не испортит. День только начался, ребята, надо веселиться, надо радоваться. Правильно? Правильно. Смотрите, какой хороший день. Не облачко, да? Правда, все в облаках прохладненько, снега нет, но красота же. Побежали скорее в трак, поехали дальше. Ребят, едем сейчас в Иллиносе. Представляете, зашли в наше приложение, оно называется, кстати, Зенлей. То есть, кому нужно, можете скачать, также добавлять своих друзей и смотреть, где кто находится, где кто едет. И представляете, вот смотрите, Женька прямо рядом, наш друг. Прямо рядом. Я ему сейчас позвонил, говорю, так ты здесь, что ли, оказывается? Он говорит, да, здесь. И вот мы сейчас с ним встретимся, спросим, как у него дела. Представляете, можно так карту минус-минус-минус сделать и смотреть, где ваши друзья находятся. Ребят, представляете, Женька где-то впереди нас едет, сейчас мы его прям догоним и перехватим. Потому что ему вроде бы как сейчас делать нечего, он, ката... <свят> <свят> он катается по Чикаго с прицепом. вот. Мы его сейчас догоним и заставим за нами ехать. Нам 20 минут осталось до разгрузки, Потом он туда и поедет с нами. А там мы с ним уже поговорим, ребят, и все расспросим. Где-то впереди, да, показывает приложение? Мы сейчас ввели в приложение, Женька он смотрит. Ребят, представляете, вообще, как такое возможно, во всей Америке взять и встретиться. Вот Женька едет. <смех> В зеркало смотрит. <смех> Ух ты, у него триллер вообще развалится, смотри, видишь? Он сейчас едет на ремонт, кстати. ремонт и надолго день, два, три и мы, может быть, сегодня тогда вместе время проведем, да? сходим в кафешку вечером потому а, мы да. тоже сегодня все дела не сделаем мы какую-то часть работы выполним мы выгрузим машины все, наверное, 6 а загрузить все не успеем поэтому, может быть, сейчас с вместе доедем сейчас посмотрим, что он нам хочет потом, может быть, вместе с ним доедем и вместе его вот сюда к нам в заберем и уже вечером там решим либо отель все вместе с ними, либо что-то там придем uh a little bit scratch just just scratches yeah documented all that yeah okay. Yeah, yeah, okay please. my friend uh -huh. thank you one key only yeah mm -hmm. thank okay. you sir thank you have a good day you too thank you так, ребята, итого осталось доставить еще три машины, вон Женька стоит, вон его трейлер, я даже у него еще не узнал, куда он, зачем, что он там сломан, но как вроде бы я понимаю, сейчас он едет на ремонт, там скидывает свой трейлер и, по-моему, в Чикаго не остается, куда-то едет отдыхать, сейчас спросим. Че у тебя, шишка что-нибудь? Ударился? Че ты хочешь сказать, Что ты смотришь? Такой заглядывает. Короче, 22-го года, трак тебе новый совершенно дали, да? Новый, Ноль пробег был, да? 900, а нормально, нормально. И покрышка новая тоже. Колесо, да? да, да. Оно, кстати, вот прокол Да, они, кстати, ребята в одной компании работают, поэтому. Слушай, вот эти штуки реально помогают, да? да. То есть, знаете, для чего это? Для чего это? Для, для, того, для того, чтобы вот так вот, вот да, нет? Да, Да, то есть, они вроде... Да, вроде бы ерунда, но они прям сильно помогают, да? да. А как ты трейлер, когда ты цепляешь что-то делаешь? Вот эту штуку первую выдвигаешь. Да, поднимаешь немножко. И она, она сама поднимается. Да, снимаешь, скинулась, да. все, да? Че, пойдем дальше, покажешь, что у тебя сломался. Ребят, трейлеры, конечно, хлипкие, да? Вот это вот что, ты не ударил, это да, это или... Это не мое, это было. Это не твое. Было это. То есть, хлипкие, блин, вот смотрите, вот ну... Вот вот вот вот это ты задел куда-то? Да, учишься. А вот это не твое. То есть это оно само собой. Прикиньте, что. Тут уголок-то вообще тоники-тоники. Вот она всей То есть они что сейчас будут ремонтировать, клепать, заклепывать, да? Ну, сделают, в принципе, не впервой. Да, Пойдем посмотрим, что там внутри. Было тоже. Тоже было. А вообще, ребят, здесь такие ролики. А, вот они, ролики имеются, вот они. Для чего это сделано? Свисает огромная часть, большая, до колеса. Видите, здесь больше трех метров. Раз, два, три метра. Поэтому свисает очень много, когда ты небольшую горку преодолеваешь. Это кузов встает не на, соответственно, саму поперечину, на швеллер, а на вот эти вот ролики, и он съезжает таким образом. Новая Давай, Женьку ему ехать. И И что здесь? Тоже буду делать, да? Ее да, надо прикручивать. По хорошему будем приварить, да? Наш за да, посильнее бы приварить. Приварить, по да? Прямо вот в эти точки капнуть, да, чик, да, чик, да, чик, да, чик, вот, чик. Здесь еще то Короче, а по чуть-чуть развалится. А трейлер не старый, да? Он? Не, не знаю. Годы уже. А, ну это Доски много, уже, Доски. Уже, уже, Доски. -то. то есть ты это все сейчас отдашь да. и они будут ремонтировать, да? да? да Здесь смотри, да. Уже он тебе тебя не, не инклост получается уже. Опа, да, конвертабл, да. Там по краям сдал что его перекосил, там поотрывалось, ну короче есть что делать. Ну и что, и сколько тебе его будут делать, дня три? А, тебе как, подожди, ты как говорил? тебе дадут... Сейчас трак не сделают, с ремонта не вернут. Я поеду с да. если сделают, то тогда не знаю. Тогда -то. может либо новый дадут, либо это ремонтируешь либо... ждать, да? А что это? Да банк нашли, тебе отдали, Хочешь на улице посмотреть? было. Хочешь? На улице да, было. <шел> <серк _> Короче. <шел> <серк _> Все, поехали. Спасибо. Дай пропусти меня, блин, говорю. Да, да, говорит, пропущу и поехал. Молодец. Опять, ребят, напиши, что лампочка перегорела. Она не перегорела. Там просто контакт плохой. Я постоянно ее сделаю. опять, делаю опять. Надо прям полностью плафон новый купить. Все будет нормально. Ладно, поехали следующую машину разгружать. Так, ребята, отдаем Теслу. Поехали. Смотрите, я что увидел, вот этот упор, видите? Вот здесь должен стоять. А он у вот нас здесь надо заварить будет. Отвалился шток. Офигеть, она быстро, ребят. Но руль крайне неудобен. Я не понимаю, как им рулить. Вот так, что ли, одной рукой? Ну, просто неудобно вообще. Понятно, что они хотели как-то выделиться, но бред. Так, вот сюда мы тачку подгоняем. Привет. Ты что такой наряженный? Так, ребятки, вставляем Приус, Быстро его откопим. Клен сейчас подъедет, сказал. Женька пока там закрывает все. Командная работа, ребят, понимаете? Командная. Все, ребята, теперь время пришло забирать автомобили. Porsche Macan. Сейчас будем забирать. Он пойдет уже во Флориду. Обратно домой. Пойдемте-ка делаем инспекцию. Hello. How are you? Good, good, how are you? Good. Ага. Okay, we'll Вы Самая быстрая загрузка. Ее грузить это, этот автомобиль очень просто, потому что он высокий. И рампу не нужно поднимать. Просто сейчас Женька ее вот так вот опустит. И всё. Я туда заеду. Закрепим. И поехали дальше. Нам еще нужно отдать один автомобиль, Мустанг, на втором этаже стоит и забрать, соответственно, еще пять. It's, it's так, ребята, отдаем Форт Мустанг. Приехали в какую-то деревню, в штат вообще. То есть это дальше Иллинойс, дальше Чикаго. Но отсюда есть неплохие грузы, поэтому... Можем себе позволить покататься. Ну, Если бы отсюда не был груз, мы также локальщику бы оттали. Помните, я вам рассказывал, за 200 баксов они водят. Так, так, так, куда Куда бы встать? Куда бы встать? you. Все, ребятки, быстро отдали машину Теперь нам нужно успеть Время 5, но в принципе до 7 времени есть но, На всякий случай нужно поторопиться Lexus LC 500 Это такой маленький, знаете, купейный Двухдверный автомобиль Сейчас мы поедем и заберем его А Женя пока здесь Тем временем час езды, ну да Надо поторопиться Ребят, супер быстро, что они свойственно для автосалона